Привет друзья! Тут зажигалочка. Давайте возьмем велосипеды, прокатимся по заливу Мишин Бэй и посмотрим, действительно ли американцы самые толстые люди в мире. Это абсолютно прекрасная погода, немного прохладно для Сан-Диего. Но давайте сделаем это хотя бы час нашего времени. Итак, yeah. у меня есть велосипед. Давненько я им не пользовалась, примерно полгода. Right. Хорошо, увидимся. <laughs> Здоровые люди 2030. Healthy people 2030. Это программа правительства США, рассчитанная на 10 лет и направленная на улучшение здоровья всех американцев. Инструмент состоит из научно обоснованных национальных целей на 10 лет. Одной из целей является питание, физическая активность и борьба с оживлением. 50% взрослых в США не получают достаточной физической активности. Физическая активность – это лучшее, что люди могут сделать для улучшения своего здоровья. Адекватная физическая активность обходится стране в 117 миллиардов долларов в год и способствует ряду хронических заболеваний и преждевременной смерти. К сожалению, многие американцы живут в сообществах, где нет безопасных и удобных мест для физической активности, но не жители Сан-Диего. Повсюду в Сан-Диего, в том числе и здесь, в заливе Мишин-бэй, у нас есть необходимые возможности для различных видов физической активности. Согласно американскому фитнес-индексу, Сан-Диего выделяется в следующих областях. Более высокий процент любой физической активности или упражнения. Более высокий процент соответствия рекомендациям CDC по аэробной активности более высокий процент езды на велосипеде или пешком на работу. Сан-Диего считается самым здоровым городом Америки наряду с Сан-Франциско, Сиэтлом, Портлендом, Солт-Лайк-Сити, Гоналулу, Остином и Денвером. Вот, Лидия, как поживаешь? Хорошо. Как поживаешь? Хорошо. Все хорошо. Ты носишь свою латвийскую майку? Да. Хочешь показать всем? Да, конечно. Если вы сейчас сидите за компьютером и смотрите мое видео, подумайте о том, чтобы встать, взять велосипед и проехать несколько миль, чтобы обеспечить себе счастливую и здоровую жизнь. Присоединяйтесь к сообществу счастливых и здоровых людей. Поставьте лайк моему видео и подпишитесь на мой канал прямо сейчас. Ваша зажигалочка.